Убери свое говно, О, ой, клёво, да? Ч за говно? Ну такая карта, чё? О, а блоконик? Я заспамил машину. Давай, давай, давай. Да как сесть в неё? Не, говно машину, погоди. Давай нормальную из Half-Life У второго, второго, первого не было. О, погнали. Серега, мы падаем! Хьюстон, у нас проблемы! А я застрял, походу. Блять, вот как, у меня в деревне в говно. А вот это поедет, интересно. До-до, стоп, стой, погоди, еще раз возьми. Колеса предел на Ебать! Ты ссыш. У меня эффект. У тебя тоже так? Да. Чё так много? Ой-ой-ой. Оно наверху. Чай идет к богу. Ой, полетел. Раз, два, три. Это было смешно. Опять что у меня с. <свист> <свист> ты сломался! Что у тебя с руками? <свист> Это пи. Это, погоди, а если. <свист> <свист> а а ч у меня с камерой? А ч у тебя с камерой? Я сейчас дамку врубил. <свист> О, боже мой! <свист> Она еще инвестирована.